Мы с Оскаром приветствуем вас в очередном видео. «Играю все подряд, это третья часть. И сегодня у нас в меню темная ночь, темная ночь, one way ticket, он же синий, синий, иний. лесник, киш, в смысле король и шут, Распутин или Распутин, бонем, и песня гангстеров из мультфильма Приключения капитана Врунгеля. Да. А, еще одна песня. Это мелодия из «Утиных историй». Там -пам, -пам, -пам, пам парам. Все. Поехали. Очка. Спасибо за внимание. Иди. Теперь мне нужна баллайка. По сложившейся традиции показываю вам баллайку. А, кстати, забыл показать. Вот какая штука у меня есть. Культ личности. Жена подарила. Коврик. Так что я сам по себе езжу мышкой. Так, ну поехали. «Темная ночь». До минор, во всяком случае в этих нотах до минор, правда? Вот до, ми, ре, до фа минор. Ну, вообще можно тогда наверх переехать, да? Дальше. Да, например, так. И теперь у нас нет. Вообще, конечно, надо в ля-минор перекинуть и будет лучше звучать. Давайте попробуем сразу, сходу. Значит, ля-минор. ля, ля, минор. ля ду, си, ля. Видимо так, да? Теперь... Повтор пошел. А -э Дальше. А. Ой. И здесь у нас Приходится сразу транспонировать. Отличная композиция. Да, довольно часто меня ее, помню, как-то спрашивали уже несколько раз. Следующая композиция. One Way Take it, The Blues. Не помню, кто ее исполнял, но написано ча ча ча автор песни так это или не так не знаю так ну в нашем в советском варианте это да был синий эм, синий не -сини, да группу тоже не помню тут даже видите подписали название нот и так минор миля си до си миля ми, си до, си ре минор дальше ля, ре, фа. А ми, И повторно Не знаю. слишком русская народная мелодия получается Чересчур. чур так да И пошел повтор. А нет, не повтор, все правильно. Хочется сыграть. Ну это уже было что-то. Прощание, славянки, получается. Так, следующая мелодия. Король и шут кукла колдун А, нет, не кукла колдуна, пардон э -э лесник. Я, да, я ее играл, кстати, уже в ТикТок. Там по две нотки в нотах написано по одной. Вот, можно играть сразу по две. пошел повтор. Не помню, какие аккорды, да? И пошла мелодия. Да, да, В общем то мелодия довольно известная. Так, поехали дальше. Раз Путин. Оригинальный тональный си... Да, си. Си. Си. Си. Си. Хочется так сыграть, конечно. А тут почему-то фамилион. Фа. И пошла мелодия. Фи, фа, фа, фа. В общем-то, мелодия известная. И уже в мажоре не знаю мне кажется что это все-таки фадиес надо послушать внимательно вот ну, такая вот мелодия известная тоже классная далее песня гангстеров из э, одноименной нет не из одноименной откуда из а из врунгеля Значит, так, не знаю, вступление тут длинное, да? Что-то Не знаю, Не знаю, надо послушать, но мелодию, конечно же, помню. Следующая страница. Где она тут у нас? Вот такая вот штука. То такой джазок получается у нас небольшой. Хорошо, тоже можно взять в оборот, отличная мелодия. Так, и наконец, значит у нас DuckTales Тейлс" тем, да, она же а, утиная история. Ух ты, фа мажор. Давайте попробуем, значит там было. Сейчас сходу попробуем. Что-то было Бу -бу -бу -бу -бу -бу -бу -бу. и ой, ух ты, сложно. Ух ты, как-то странно. У -у -у. Да. повторы и да в общем по ритму сложновато по гармонии разнообразно но на слуху и тоже довольно таки несложно если играть в одну нотку в принципе Или так даже. Да. Вот так. И вот. И еще и модуляцию у нас есть. То есть сначала было фа-мажор, а потом переходит в соль-мажор. Откалепно. Ну что ж. Ставьте лайки, баллы, лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, идеи и прочее. В общем, увидимся в следующих видео. Пока.